давно никого не любил, от того ли все реже и глуше, Через рифму, а не через душу, Я стихию увожу из чернил. Я не знаю, по ком мне скучать, Я не знаю, кого мне лелеять, Я не знаю, что с этим поделать, И не знаю, кого обвинять. Я забыл, как не немеет в груди, Несмотря на людские заботы, От того ли я слаб и измотан. И не знаю, куда мне бежать. Стали ночью надменно тихие, не мои календарные цифры. Очень просто и слова и рифмы Сочинять от безделия стихи. О моих сожалениях. Я жалею, что мало читал. Я жалею, что много пил. Я по жизни всегда искал легкий путь, но не находил. Я жалею забытых мной. Я жалею, что был не смел. Я жалею, что за спиной я плеваться порой я смел. Я жалею, что был неправ, выбирая всегда не тех, что поделать, сказался нрав человека тянет на грех. Вот и снова. Билет, вокзал, город мой мне теперь не мил. Я по жизни всегда искал легкий путь, но не находил. К тебе перестали летать самолеты, и нет поездов к тебе день ото дня. А все от того, что закончилось что-то внутри у меня, внутри у меня. Надрывно молчит телефонная трубка. В оконном проеме застряла душа. Все мысли мои, все дела и поступки. Не стоит гроша, не стоит гроша. Твой город исчез с моей карты событий. Я прячусь в квартире, как мышка в норе. На двери замок и записка. Простите, вернусь в декабре, вернусь в декабре. Мне даже не жалко прошедшие годы. И тлеющий уголь былого огня. Но знаешь, мне жаль, Что закончилось что-то Внутри у меня. Внутри у меня. Ты валилась от вин, Стол валился от пищи, Снег валил за окном На канун Рождества. Я впервые за жизнь Ощутил себя лишним. Мне казался нелепым Момент торжества. Ты теряла себя, я терялся в прихожей, Ночь теряла свой шарм, В предрассветном часу я гостей провожал И, увы, подытожил, Что и мы разбежимся, как зайцы в лесу. И ты смотришь с тоской, я смотрю телевизор, Мы как будто бы ждем, развязавшись узлом, Как далекость прогонит из комнаты близость И заполнит пустой. Чемодан барахлом. Все будет нормально. Мой внутренний голос опять за свое. Настаивал голос, меняя радикально Любимых, друзей, города и жилье. Все будет нормально, но как? Непонятно, печально, но голос продумал не все. Меня невозможно тянуло обратно. Выходит, и бегство меня не спасет. Ответь же мне голос, как мне загореться? Да так, чтоб за миг не сгореть от огня, Но голос молчал, и безумное сердце На старой грабли манило меня. Я знаю себя и свои недостатки, Но все перемены даются с трудом, Все будет нормально, все будет в порядке. Ты мне говоришь, покидая мой Тебя я вчера увидел, окаменелый отжил. Ты стала такой прекрасной, игривой и озорной. Все тело мое пронзило безудержной, острой дрожью. Но я же теперь не смею к тебе прикоснуться рукой. Ты весело улыбалась и на тонких ножках, Держала его за плечи и нежно смотрела вверх. Меня же всего пронзило безудержной, острой дрожью, Пока я стоял и слушал радость на этот смех. Мне это не замечало, а впрочем, оно и славно. Я тихо стоял в сторонке и слова не смел сказать. Так странно, смешно и глупо, и, Боже, совсем недавно Я был к тебе равнодушен, а ты не могла дышать. Теперь ты стоишь чужая, чем дальше, тем мне дороже, И кажешься мне прекрасной, Немыслимой, дорогой. Все тело мое пронзило Безудержной, острой дрожью, Но я же теперь не смею К тебе прикоснуться рукой. Долгожданный покой заступает ногой на порог, Вяло тащит стопу из ботинка на коврик в прихожей. И волочит при жизни ко мне похоронный венок. И кладет на кровать, улыбаясь невидимой рожей. Говорит, я покой, я пришел, ты меня очень ждал. Ни любви, ни тоски, ни душевных метаний отныне Одевайся в пальто, и мы молча пойдем на причал Посидеть у реки по невиданной сердцу причине Погуляем по городу молча, без мыслей, дум, без друзей и подруг Без тревоги и планов на завтра Ничего не придет на усталый рассеянный ум Кроме мысли о море, и ты себе купишь плацкарты я стою и иду на вокзала, за мною покой Ровно дышит мою распрямленную гордостью спину Я его не гоню, он помог мне сегодня с тобой Наконец до конца распрощаться, не наполовину А у моря я верю, я снова смогу любить И отпустит покой, взамен не оставив радость Но пока мой покой помогает мне все забыть Помогает забыть то, что в памяти жить осталось. Давай все расставим с тобой по местам. К тебе у меня ни любви, ни тревоги. Но ну что ты все встала на этом пороге? Ну что ты все ходишь за мной по пятам? Да, я понимаю, душа пополам, но ты и жене моей делаешь больно. Послушай, не надо, устал я, довольна. Ну что ты все ходишь за мной по пятам? Остать наше прошлое, прошлое хлам. Я засухой был, ты была снегопадом. Теперь все прошло, и тебя мне не надо. Но что ты все ходишь за мной по пятам? Я видел идущие вдаль поезда. Я видел, как в море уходят фрегаты. Я видел, как ты тяжело, виновата, уходишь из жизни моей навсегда. Знаешь, мама, сразил меня тяжкий недуг Все мне кажется в жизни пустым, незначительным, мелочным От меня отвернется вот-вот мой единственный друг И уйдет от меня навсегда моя бедная девочка Знаешь, мама, устал я от жизни такой бестолковой, бессмысленной Мне бы дернуть на море, да нету для этого средств по-хорошему, мама, мне нужно собраться с мыслями, Сколько грустью своей я родных искалечил сердец. То ли это дурная зима так меня изувечила, То ли жалость к себе, то ли время, крадущая лень. Знаешь, мама, я часто мечтаю о вечности, Особенно ночью, когда на меня опускается тень. Плачет мама. И шепчет неласковым голосом Теребя на их руке золотое кольцо. Знаешь, сын, в этой жизни бывают и светлые полосы, И святая улыбка ее озарило лицо. Я сегодня к тебе не приду, Завтра тоже не жди меня, Лена. Дом твой стал ненавистнее плена, Лучше я себе новый найду. Ты хорошая, Лена, пойми, Просто сердце порой остывает. Я гляжу на тебя и не знаю, Как мы стали чужими людьми. Я не знаю, о чем рассказать, Я не знаю, зачем нам встречаться. Я бы рад, как дурак, улыбаться, Но мне, Лена, так хочется спать». Мы могли бы вот так, не любя Очень долго прожить, не ругаясь Но прости, Лена, я собираюсь Навсегда убежать от тебя И все мысли Как будто в бреду Стали тесными койкой стены. Ты сегодня не жди меня, Лена Да и завтра я, Лен Не приду С другими дамами я круг, И лишь одной души ценитель Какой ж черт подери, я однолюб. Спасибо. Я последний из тех, кто носит под сердцем ложь, Кто бьет спину ножом и тешит себя пустым. Ты не любишь меня, не любишь, да ну и что ж, Я до края презрением, презрением полон твоим. Я последний из жалких, из немощных и скупых Я из тех, кто все злобу копит в неживой тишине Я тебе написал безразличие полный стих Я тебе написал стих бессмысленный Стих обо мне Не прочтешь его, знаю, да права И не читай В этой ярости столько с тобой нам ненужных фраз На мое, ну шепни мне хоть что-то Твое прощай, на твое не смотри, я смотрю, не скрывая глаз. Мы сидим до утра на полу, не меняя поз, от того лишь чтобы боимся прогнать покой. Я последний из тех, кто любит тебя до слез. Я последний из тех, кто любит тебя, любой и каждого что-то мучает, для некоторых мучительно. Случившееся вчера Есть те, для кого мучительно Чужое благополучие И долгие, одинокие, бессонные вечера Есть те, кто не любит жен своих Стыдятся своих родителей Боятся чужого мнения Сомнительнейший испуг и те, кому чьи-то слабости покажутся непростительным явлением Среди множества явлений других вокруг. Но есть среди всех отчаянных и те, кого жизнь заставила любить каждый день И в горести, и в радости, и в беде. В глазах их простая истина и очень простое правило Не плакаться окружающим на тяжей своей судьбе. И этих вот среди тысячи Узнаю по взгляду нежному, По светлому тону в голосе. И в самый ненастный день Они наполняют душу мне Какой-то большой надеждой, Как выросшая на пустоши Январскую ночь сирень. Мой вам совет, при любых обстоятельствах, Делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательства Всем объяснять, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, Стрессоустойчивы в чем-то просты. Больше читайте, тогда обязательно Мысли и речи не будут пусты. Не осуждайте других, не злорадствуйте, Помните истину прошлого? Нет. Возраст не важен, указанный в паспорте. Только душа знает, сколько вам лет. Будет тогда в жизни все замечательно, Снимет любую печаль, как рукой, Но главное здесь, при любых обстоятельствах, Делайте вид, что на сердце покой. Я хочу говорить, но не вижу лица. Собеседник мой прав, нам слова ни к чему Жизнь все время была в ожидании конца Но сегодня начало открылось уму Опыт прошлых ошибок скатился на нет Оправдание себе я искать перестал И тем самым нашел миллионы планет В глубине своих глаз, в отражении зеркал мне казалось бессмысленным чувство тоски. Я любить перестал нелюбящих меня. Это новое чувство рожало тиски, Что сжимали мне сердце до этого дня. Я не думал, чего мне одеть или есть. Я не думал, где спать и не думал, где жить. Собеседник вселил в меня смелость и честь. Собеседник меня разучил говорить. Я сумел разомкнуть бестолковость кольца, что гоняло меня по себе самому. Жизнь все время была в ожидании конца. Но сегодня начало открылось уму.